Регистратура – один из самых важных структурных элементов больницы. Она призвана решать огромное количество задач. Выдача справочной информации, введение и контроль огромной картотеки пациентов, обработка и хранение медицинской документации, организация сложного процесса движения пациентов по специализированным медицинским отделениям, составление графиков и расписаний. Также работникам регистратуры постоянно приходится бороться с образованием очередей и возмущением посетителей. В состав MCMED входит модуль «Регистратура», в задачи которого входит решение всех проблем, возникающих во время работы регистратуры. Компоненты базового набора обеспечивают полноценное функционирование регистратуры любого медучреждения, а компоненты расширенного набора пригодятся организациям с повышенными требованиями к использованию, мониторингу и контролю всех доступных ресурсов, а также крупным коммерческим клиникам. Основные компоненты Регистратура Расписание Регистрация пациента Поиск пациента События регистратуры Ресурсы учреждения. Журналы регистратуры. Дополнительные. Монитор предупреждений. Поиск ресурсов. Монитор занятости ресурсов.